Катались пацаны на скейтах Упал со скейта, появился здесь Вот Эта игра вроде как Багрумсы эм, хрёбаные э, Вроде как игра Меня даже вот слышит микрофон <свист> Простите За уши Чувак ты, по-моему, Кет неправильно надел. Вроде как тут нельзя разговаривать. Да что происходит? У меня трясот, у меня тремор. Промогите. Так вот, в общем, тут вроде как нельзя разговаривать, чтобы у меня всякие монстры там не... Вот твои... Монстры, да. А, я взял... Oh. Ты зачем так делаешь? Не свести в помещении денег не Все, собственно, начинается хоррор. И мне не очень это нравится. А -а". Мне совсем это не нравится. Какой-то мальчик с черными глазами. Это он покрасил. Зачем? Я его не понимаю, зачем красит глаза? Это же, бред. Да алло, радио, мне сейчас YouTube и так шоколит качество. Ты мне еще сейчас каких-то авторских прав накинешь, мне оно надо. Все, я пошел. И только сдумай заработать. Давай. А, тихо, там кто-то идет. Ну нах. Все, я не хочу это играть. Нет, давайте как-нибудь без меня. Это пила! Я все понял! Это пила! Это же его, этот... Э, велосипед! Какой-то чувачок... Здорово, чувачок! Что ты такое есть? Эта игра лежала у меня, наверное, уже больше полгода <соц�>, на рабочем столе. И не то, что мне страшно в этой играть. И Смотри на меня, я сейчас тебя шею сломаю. Я отвечаю. И она лежала, лежала... Можно присесть? Да... И она лишь леж... <свист> <свист> И захотелось мне ее записать. Ну, дурак, молодой. Бонжур. Пацанчик сидит. Смотри, какой смешной. Забавный. Приколдесный. Махаться будем. У тебя, <свист> У тебя мозга нету. Я все понял. Я сейчас что-то возьму, вот ключи, все. Оно сейчас проснется и меня нет, все, до свидания, наушники, до свидания. Я что, я не буду играть с наушниками? Нет, иди. Нет... Ой... <с puedan noise> все, они стали обезглавлены. <с wow> твою зато а, считает фонарики мы включили у нас есть фонарик нас не пугает ни хрена когда набухаются они по стеночке ходят вот я также собственно буду по стеночке ходить опа опа опа там какой-то этот ми микрочелик <соц2> побежал <соц2> микрочелик <соц2> а, татарита танцуем танцуем а конечно я могу спрятать естественно я могу спрятать. А мне надо молчать? С... А, сохранение. О, здорово. Чел, ты меня сохраняешь? Спасибо. Что, что это, блядь, такое? Не бегай. Хорошо, не бегай. Это как, прям как в школе. <связь> Don't break Что это такое? Не дыши. В смысле? Close door. Закрывай двери. Or от wind. Not... Ну, в общем, закрывай дверь. Три, типа, закрою. Хайд, прячься. Стрелки. Можем направить, типа, от тебя, да? Мы с тобой, мужики? Мужики. Ты что ты там делаешь? Спряталась от меня? Хватит ссать. Поехали. Поехали, твари. Ну, давайте. Я вас всех сейчас порешаю. Баскуда. Что это это? Иди сюда, на. Смотри, они саспенса так нагоняют. Типа, я басусь. Сейчас я вас... Стрёп, да. Что это меня пугает? Что это меня вообще... Пас... Сейчас... Это что за заходящий сперматозоид? А ну иди сюда, слышь ты. Ты кто вообще такой, слышь? Пент мод. Я могу рисовать, давай. О, о, Ща я вам тут обмолю все стены. Так и вот. Ладно. <с>... <emergen> <Klar> кто за мной не следит, как я рисую, а то придет какой-то мент. Будет у тебя четыре пальца, потому что мы экономим. А еще тебе надо сигарету. Вот такую большую здоровую сигарету. Оп. Щик-щик, ну типа оп-оп-оп. Во! Не, ну... Кто тут ревет? Сейчас я порешаю. ICU. А кто тебе опять не дорисовал? Ладно, ты побудешь... Извини, брат. Водички бы попить мне, но у меня закончилась вода... Закончилась? Да. Нету воды. Нахер. <смех> мне нравится. Мне нравится. Это волшебно, по-моему. <смех> Хорошо. О, это что же я рисовал? По очень важным причинам это конец видео. Но ты можешь посмотреть мои другие видео. Удачи, брат или сестра. bruh.